Введение. Около полутора лет назад я получила по почте от одного совершенно незнакомого мне ранее человека небольшую книгу. Автор этой книги умер около 90 лет назад, и я не могла и предполагать, что эта небольшая книга изменит всю мою жизнь. Как только я стала притворять в жизнь принципы, изложенные в этой книге, и которые вы так же, как и я, изучите в моей жизни, стали происходить удивительные перемены. Они начались почти немедленно и продолжаются по сей день. Когда ко мне прибыла книга «Наука стать богатым», я немедленно разорвала почтовый пакет, села и начала без отрыва читать ее. Главным образом, потому что название этой книги было очень интригующе. Сначала ее старомодный язык и идеи мне показались не только непривычными, но и непонятными. Все же что-то как магнит притягивало меня к ней. Мне пришлось два или три часа прочитать вступление, но когда я поняла, о чем идет речь, я не могла оторваться от книги, пока не прочитала ее до самого конца. Сразу же я начала осуществлять то, что было заложено в этой небольшой книге, и все начало изменяться. Стали случаться счастливые совпадения, которые привели меня к большему числу связей с людьми, щедрыми, с деньгами и готовыми мне помочь. Деньги начинали течь ко мне во все больших количествах, из нескольких источников, включая новые и совершенно для меня неожиданные. Даже если учесть, что мне до сих пор не удалось полностью освоить все рекомендации, которые изложены в этой небольшой книге, мои бизнесы начали раскручиваться, мой доход удвоился, затем утроился и продолжает подниматься до сих пор. Моя тесная городская квартира уступила место просторному дому на берегу океана, я установила полезные новые отношения с многими щедрыми, успешными и богатыми людьми. Теперь я действительно имею возможность быть такой, какой я хочу быть, делать то, что я хочу делать, и иметь то, что я хочу иметь. При этом большие изменения к лучшему продолжаются в моей жизни почти ежедневно. Это удивительно и замечательно. До этой книги я никогда ничего подобного не читала и не слышала от других моих знакомых. Получив эту книгу, я поняла настолько ясно, что имеются универсальные, работающие как часы, законы, по которым богатство и успех идут к нам, что все стало на свои места. Надо работать с этими законами, а не плыть против течения, и тогда все результаты, которые вы хотите иметь, будут вашими. Это действительно простой закон, где за причинами появления богатства появляется само богатство, как следствие этих причин. Автор, открывший этот закон Уоллс Д. Уоттлс, прямо говорит, что вместо того, чтобы задавать вопросы о том, как работает этот закон, вы будете должны просто принять его и начинать использовать в своей жизни. Я именно так и поступила, что советую и вам. Я сделала это даже несмотря на то, что временами, сопротивляясь тексту или размышляя, почему это так, а не иначе, я согласилась принять весь текст полностью, ибо ничего не теряла от этого. К моменту окончания чтения книги я поняла, почему автор включил это предупреждение принять книгу целиком, пока не рассуждая о причинах этого принятия. Возможно, вы увидите, что некоторая часть книги, которую вы будете читать, бросит вызов вашей прежней жизни и ваших размышлений. Это случается с большинством людей. Но продолжая читать, вы скоро увидите, как Уоллос красиво и убедительно строит каждую главу, стройно выводя ее из предыдущих. Я думаю, что вы скажете, как и я, как говорили и многие другие, «О, теперь я вижу, почему он сказал именно так. Теперь я вижу, как это все соединяется вместе в стройную картину». Я верю также, что вы найдете идеи этой книги абсолютно свежими. Вы узнаете действительно научные методы получения богатства, Которые нигде ранее не публиковались Вы будете точно знать, что нужно делать Узнайте, как ваша ежедневная практика благодарности Станет трубопроводом для вашего богатства Которое вы действительно заслуживаете Вы исполните все ваши финансовые мечты с помощью этого метода И более того, каждый, кто входит в контакт с вами Тоже получит больше, чем если бы действовал сам Этот путь далек от менталитета всемогущего доллара рожденного большей конкуренцией, когда собака ест собаку, а люди верят, что иного пути просто нет. Есть другой путь, и вы о нем скоро узнаете. Более того, вам представится возможность лично общаться с теми людьми, кто уже прошел этот путь. Вы будете видеть их и свои результаты. Надеюсь, что обрадую вас, сообщив, что вы уже сегодня имеете все, чтобы претворить ваши мечты в действительность просто пока не знаете, как это сделать. Даже если вы не считаете себя творческим человеком, даже если вы потерпели неудачу в прошлом, даже если вы думаете, что вы попробовали уже все, эта книга именно для вас. Вы, вероятно, слышали высказывание, «Когда студент готов учиться, появляется и преподаватель». Действуйте прямо сейчас. Никто за вас этого сделать не может. Если вы хотите действительно изменить вашу жизнь, Прежде измените ваши знания о ней. Именно вам, вооруженному знаниями этой книги, предстоит принять в руки свое богатство. Читайте, наслаждайтесь и, наконец, по-настоящему действуйте. Ребекка Файн, США, ноябрь 1999 год.